Едем, едем, все, едем, едем, едем, едем, едем. Едем, едем выехали, выехали, едем. четка, четка, четка, четка, четка, четка, четка, четка, Все четко, четка, четка, четка, четка, четка, четка, четка, А крыса лежит просто, просто как крыса лежит, клянусь себя. Mm -hmm. Это была крыса, крыса, крыса, крыса, а у вот это уже не крыса. Oh, Это что, такое? Это что было? что такое? Это сейчас что было? было Я в шоке, я думал, я думал хотя хотя бы одного оставишь, а оказывается нет. Не зря похвалить тебя, видишь? А, -а, а, взял другую машину. Дай, У нас тут на горе где-то люди. Я заберу я. Короче топчик мы забрали В прошлой катке Ну там блин грех было не забирать топчик Скажите